Итак, дорогие друзья, это первый четверть финальный матч сегодняшнего игрового вечера. Дорогие мои, это похороночка 1337 против команды Утопия. Карта Дедускан и у ребят ножи за сторону. В общем-то, да, это турнир от «Горячая соседка». И прошу прощения, я кое-что, конечно, забыл заметить, забы, Забыл заменить. Но внимательные люди, наверное... Поймут, что я забыл сделать. Короче, да, в правом нижнем углу написано «Шоу-матч». Не обращайте внимания, ко второму матчу я это поменяю. Итак, у нас ножи закончились и начинается лайв, дорогие мои друзья. Похороночка начинает в обороне и Утопия будут атаковать. Ну, учитывая формат встречи, а формат встречи непосредственно 2 на 2, на мой взгляд, конечно, 2 на 2 играть в обороне Куда более приятно, нежели в атаке Хотя, конечно, и в атаке есть полным-полно Всяких интересненьких Моментиков и интересненьких поджимов Но вопросы Вопросы скорее к командам А будут ли они пользоваться этими поджимами Отличная ХАЕшка под ХД прилетает И у него остается 37 ХП после этой Самой гранаты Дальше под 2 ЮСПА. Зачем же так жестко выходят ребята из команды Утопии, подставляясь практически... Да не практически, а фактически полностью всей своей команды под перестрелку, которая не совсем равная для игроков атаки. Ошибочка, раунд начинается с ошибочки Матч начинается с ошибочки, что самое главное Ну а похороночка забирают себе первый пистолетный раунд Их состав, кстати, это киска-вписка и ХДшка. В команде Утопия это Жиган Лимон и Сатана любит тебя Такие вот никнеймы Ну, конечно, не совсем, не совсем одобряю второй никнейм Но да как бы это ладно, в общем-то Надеюсь, что чувства верующих задеты не будут Тем более не я придумывал такие никнеймы, опять же Итак, Юспы уже в прошлом у команды похороночка, теперь у них есть девайсы, ну а у игроков атаки, разумеется, девайсов нет, это глаки, которые разбиваются об ХД, который, ну, достаточно легко принимает коты, там, с минимальными потерями лайфбара, и счет в матче становится 2-0. Приветствую Самарканда, приятного просмотра и ведущему большой лайк, и командам удачи, Дамир, приветствую, и приятного просмотра, вам также хочу пожелать... Наслаждайтесь, наслаждайтесь э, тем, что сегодня у нас с вами будет на экранах Тем временем, скаут появляется у ХД, МПшку он решил поменять на оптику При этом не самую сильную оптику в игре, ну а почему, в общем-то, и нет Да, с, с позиции на меду он будет держать коты Его же соперники пока находились в малом квадрате, но решили разделить... Нет, не, не решили разделиться Все-таки будут играть парным стеком и отправляются... Парни из команды Утопия в большой квадрат, дорогие друзья. Чтобы опять-таки выйти на те самые коты, которые контролируются непосредственно снайпером команды Похороночка. Ну, халды... Два на два тоже, естественно, применяются. Почему нет? Я ни в коем случае не буду говорить, что это какая-то ошибка и что это абсолютно неправильно так делать. Нет, совсем нет. Но, тем более, попадания, кстати, разменялись попаданием. 50 хп потерял хд и 60 хп потерял сатана, который любит вас. Вот такие вот повороты. Жиган Лимон остается в соло после хэдшота по сатане и... Киска в писка. Берст в голову соперника Счет 3-0, дорогие друзья Пока как-то без бесшансово э, действует утопия При том, что сейчас девайсы у них уже были Сань, привет, хорошего вечера Сережа, приветствую и тебе тоже Хорошего вечера и приятного просмотра И замечательного приподнятого настроения Денис, приветствую вас еще раз а, До этого Здоровался с вами, когда вы писали всем Всем типа Привет, да и смайлик Машущие руки ну что ж, у нас вроде бы вот только сейчас должен быть полноценный девайсный раунд, но, как вы видите, все не совсем так. Первые перестрелки уже прошли, и после этих перестрелок в команды Утопии остался только один живой игрок, и Жиган Лимон, тот самый живой игрок, без девайса, с глаком. Пытается выйти из дымов, открывается под ХД и тут же гибнет. Пока что в одну калитку, дорогие мои друзья, похороночка. Забирают четвертый матчпоинт в этой встрече. Ну, не сказать, что я сильно удивлен. Повторюсь, опять же, в обороне 2 на 2 играть э, в разы проще, э, чем даже... Ну, вот если мы возьмем карту Dead Dust 2, например, да, всем известная карта, на которой оборона... Слабее, чем атака Если мы берем матч 5 на 5 Но если мы берем матч 2 на 2 Тогда все меняется И оборона становится в разы сильнее Ну, это особенность, как бы Ситуации 2 на 2 в общем, Когда вы играете матч 5 на 5 Например Там в ситуации 2 на 2 Атака на самом деле продолжает быть сильнее Потому что соперникам надо разделяться Оп! ПОПАДАНИЕ! Да какое! Два хедшота от сатаны, дорогие мои друзья. Минус киска, писка и минус хд. 4-1. Вот стоило только сказать, что ребята без шансов пока отдают раунды. И вроде бы, с одной стороны, это вполне себе разумеющийся факт. Но что поделать, да? Вот у нас сразу переворот с ног на голову происходит. 14 февраля с праздником, друзья. Да, кстати, всех влюбленных действительно с праздником. Сегодня у нас день всех влюбленных. А, Валентиночки отправили с вами вторым половинком. -то? Признавайтесь. А, признавайтесь. Ну что, вновь большой квадрат занят игроками атаки. Раскидка меда присутствует. Джиган Лимон отправляется в дымы, на да, мой взгляд, не самое правильное решение. Без саппорта от тиммейта вообще так делать не нужно. Но здесь хотя бы, благо тиммейта рядом, и вроде можно попробовать, как бы почему бы и нет. Открывашечка! От киска откиска, вписка, молниеносный хэдшот по Сатане. Есть здесь Жиган Лимон, успел он зайти в перемычку и потерять всего-навсего 9% своего здоровья. Но при этом гранату игроков атаки уже не осталось, они все уже раскидали на меду. И решает резко вылезти на коты. Здесь его тоже уже готовится встречать. И... И с одним минусом все-таки Жигана перестреливают Таким образом счет в матче становится 5-1 В пользу коллектива похороночка Пока печальненько происходит все для утопии Но один раунд они уж как минимум взяли Да, и если так эм, по... Этой самой э, методики, По которой сейчас ребята действуют э, Рассматривать ситуацию Тогда на каждые 4 взятых раунда команды Похороночка будет взят один раунд Коллективом Утопия Что даст нам итоговый счет 12-3 в первой половине Ну на мой взгляд это даже не такой уж и страшный И ужасный счет Для команды Которая начинает встречу в атаке киска в писке. Минус Жиган Лимон. ХД на меду забирает Сатану. И это шестой раунд для похоронки. Пока все просто и, ну, не сильно, так сказать, тяжело. Не сильно ребята запариваются. Я имею в виду про похороночку. Не сильно запариваются с введением этой встречи. Все размерено и, наверное, в какой-то степени так, как и должно происходить, опять же. Тут надо смотреть итоговый счет первой половины. Если это будут какие-то 14-1 или 13-2, сложно верить уже в какой-то камбэк от утопии. Но есть всегда шансы. Никогда не нужно опускать руки. Все может быть. Тем более в этом турнире есть, пусть даже и небольшой, но все-таки призовой фонд. Э -э За первые три места. Ой, киска-вписка выходит на аркаду в спину. Но это, кстати, вот в матче 2 на 2, на мой взгляд, не самое прям уж правильное решение. Потому что 1 хп остается у ХД. Убив его, игроки атаки понимают, что надо заходить на точку. И да, у нас теперь киска в писке в соло. Хоть и со спины. Но теперь эту позицию абсолютно легко сейчас прочекают и поймут, что он в спине находится. И вот вам, пожалуйста, да. Ну, есть минус, хорошо, окей. И вот вам, пожалуйста, ответный минус. То есть поджимать в матчах 2 на 2, ну, имейте в виду, дорогие друзья, нужно либо молниеносно, либо не нужно вообще Потому что, когда вы подтягиваетесь уже к позиции своего соперника, скорее всего, ваш тиммейт либо затащит, либо уже будет убит. Что неминуемо приведет к тому, что вы либо выиграли раунд не за счет поджима, либо к тому, что вы проиграете раунд при ситуации 1 в 2. Что более вероятно при этом. Ну, 6-2. 6-2 это хорошо. Это уже даже не, как было до этого, 4-1. Это получается на каждые три... Раунд взятой обороны И атака берет один раунд А это уже может нам давать э, Какие-то там Я не, даже не знаю 12 12, например, да Нет а, Даже 9-6 может быть Какие-то можно будет понадеяться А почему бы и нет, кстати Но потеря Потеря большого количества лайфбар 27 хп остается у хд Но он по-прежнему, естественно, контролирует мидл Может быть, кого-то успеет забрать А может быть и нет Теряет тиммейта все-таки забирает Сатану. Остается один на один с Жиганом. Прекрасно понимает, где находится Жиган. И Жиган, что самое главное, прекрасно понимает, где находится его вот соперник. Попадание в голову Жигана. 6 хп у ХД. И при этом Жиган с 7 хелспоинтами. поинтами Как у нас сильно достаточно все поменялось. И как назло, в такие ситуации нет хаешки ни у одного из игроков. Которая вполне бы себе сейчас могла бы решить исход матча. Ну, здесь прострел через дверь просто, по-моему, заканчивает этот раунд. Надо когда-то еще успеть бомбу поставить. А вот, кстати, бомба устанавливается. И вот, кстати, она установлена. И вот теперь уже в плохой позиции находится игрок атаки. <свист> <свист> Простите, я хотел сказать, что в плохой э, позиции находится игрок обороны, как раз таки, потому что теперь ему придется какие-то действия делать. Но хренушки, хренушки, дорогие мои друзья, Хэдшот какой-то просто неимоверный прилетает сейчас в черепушку Жигана. И это 7-2. Э, вот это уже беда. Беда, причем больше похожая на факт того, что. Проблемы все-таки у Утопии сохраняются, и какие-то какие раунды они забирают, естественно, за счет перестрелок и хорошего выхода, но не без ошибок от их соперников. То есть, обратите внимание, да, вот как минимум второй матч-поинт Утопии был взят за счет аркады неудачной, да. Первый, ладно, первый-то они серьезно взяли, как говорится, подойдя к моменту с перестрелками максимально ответственно. Но сейчас с малого квадрата прокидывают мидл, ну, вот... Вот, допустим, флешка, да, которая была... Брошено, да, вот что, что, что Она должна была дать, эта флешка Пока непонятно, киска фиска Минус сатана и по ногам жиган Еще, кстати, очень хорошо получает 8 хп У него в распоряжении, его добивает ХД, счет 8-2, дорогие мои друзья Ну, как-то молниеносное Поражение в раунде, да еще и Причем обидно, что такое достаточно Глупое поражение, учитывая Факт того, что игроки атаки Прекрасно и сами должны были понимать, что Когда они открываются на мидл И если есть человек на подсадке то человек на подсадке сперва увидит ваши ноги, и только потом вы увидите его, когда вы откроетесь приблизительно наполовину своей модели. После этого, естественно, уже такие раунды не держатся и просто, как правило, падают. Ну, а аркада на коты от игроков обороны сейчас оказалась на удивление успешной, потому что их соперники тоже решили отыграть коты в этом раунде. И счет поэтому становится 9-2. Незамедлительная победа похороночки. Ну, и по логике вещей, я думаю, что Утопия должны бы забирать все оставшиеся 4 матчпоинта, выходить. На 9.6 И показывать потную каточку Но будет ли это или этого не будет Вот тут вопрос Вопрос сложный причем вопрос Надо признать Оп, Оп какая встреча у нас сейчас На миду произошла Из-за дымов погиб киска в писка Но хд при этом дает разменный минус Ситуация у нас снова один в 1 ну, в принципе, при матче 2 на 2 ситуация один в один очень часто создается. Какое попадание в голову? 4 хп, у ХД остается хорошая хаешка под Жигана. Минус 39 хп с него. Ну, бомба. Бомба, я так понимаю, леж... лежит на меду, дорогие друзья. И это основная проблема. Ведь была бы бомба на плечах Жигана. Он взял бы спокойно, поставил бомбу. И, может быть, от позиции бы все-таки раунд выиграл. Но бомба была у Сатаны, он ее героически потерял на меду. И в результате лишил Жигана какого-либо потенциального преимущества. Приветствую вас, Шишимшимшимшим. Три раунда остается разыграть в первой половине. В общем-то, эти три раунда не сильно поменяют ситуацию. Естественно, одна команда доминирует на другой практически бесспорно. И вот уже 11-2 на табло. Похороночка продолжает свое победное шествие. Вперед! Вперед и только вперед. Ну и я напоминаю вам, пользуясь случаем, дорогие друзья, что мы сегодня с вами смотрим матчи четвертьфинала. Завтра нас с вами ожидает полуфинал и финал верхней сетки. А потом четвертьфинал. Не четвертьфинал, простите. Потом нижняя сетка, наверное, скорее всего, все матчи. И в пятницу гранд-финал. В общем, приблизительно такое расписание. Киска-вписка, минус Жиган-Лимон, Сатана на меду. И только поэтому Сатана еще продолжает жить, потому что э, попасть под двух соперников в большом квадрате... Ну, можно спросить Жигана, каково это, да? Жиган скажет, что, скорее всего, такое пережить проблематично. Ну, как-то вот... Ну, надо, надо учиться как-то переживать даже такие сложные игровые ситуации, как два в одного в не очень удачной позиции. 12-2, последний раунд первой половины. Как вам игра, спрашивает Денис Васильевич. Денис, да хорошая игра в целом, ничего такого. 2 на два, четкая и жесткая игра от обороны. И команда Утопия, ну, я верю в то, что раскроется во второй половине. Если, конечно, пистолетку не отдадут. Потому что в случае от отданной пистолетки, ну, наверное, такое, опять же, уже не будет браться. Ну, как минимум, если будет, то с огромным трудом. Киска в писка, минус сатана. следом ХД, минус Жиган Лимон. И это 13-2, дорогие мои друзья. Похороночка. Ну, огромное количество раундов набрали, уж если так откровенно говоря, да, потому что... Посчитайте чисто математически. Если пистолетка остается за похоронкой, это 14-2, и два экономических приводят к поражению команду Утопия. То есть придется один из этих раундов проводить на форс-бай, что, в общем-то, приведет тоже, скорее всего, к поражению, потому что, опять же... Похороночка сейчас могут ошибаться И делать это абсолютно спокойно не страшно им вообще ни разу не ошибиться И проблема игроков Утопия в том Что они сейчас готовы перестреливаться близко Близко с глоками перестреливаться Это самоубийство 5 хп остается у Сатаны И 31 у ХД Но опять же здесь Юсп Юсп будет ролять Хотя Юсп на Юсп Но в таком случае будет ролять уже количество хп Либо же количество АИМа которым обладает игрок, да, и вот сатана не переигрывает своего соперника, мы получаем 14-2 и, в общем-то, ситуацию, в которой я уже обрисовал вам приблизительный исход, да, сейчас будет два экономических, ну, по-хорошему, конечно, один экономический от утопии, при любом раскладе вещей его нужно делать, потому что нужно смириться с отдачей 15 и нет в этом ничего страшного. Глобально, если сделать сейчас форс, то с высокой долей вероятности это будет Сразу поражение в матче Поэтому экономика должна быть восстановлена Хоть как-то Пусть даже и посредственно Киска-вписка, кстати, аркадит каналку Ну, а игроки обороны пока решили Вот как-то очень странно чекнуть коты Вроде бы вдвоем, но вроде как бы и по одному Ну, естественно... Результат очевиден, да? Перестрелка и ситуация один в один. Хаешка на коты очень тайминговая, да? Но не долетает. Бомба установлена и МПшка против МПшки, да? Нет, не установлена бомба, передумал. Нерешительный какой у нас. Киска-вписка, перестрелка двух эмпэшек Ну и здесь киска-вписка оказывается более метким Ну и скорее всего, конечно, отсутствие армора э, У сатаны, вероятнее всего, э, повлияло на э, эту перестрелку Потому что, ну а откуда у него был армор? Это вторая карта, ну фактически первая, которую мы смотрим Уж, э, в общем-то, ну первая, да, первая Сегодня их будет 4. А вписка писка минус... Даже не дали договорить, черт возьми. <свят> Очень быстрый раунд. Аркады на мид и просто до свидания, команда Утопия. Ну что ж, можно поздравить команду Похороночка с выходом в полуфинал. С ними встретимся завтра. С командой Утопия встретимся в четверг. И...